Ребята, всем привет! В этом видеоролике я хочу вам рассказать, про оптимизацию операционной системы windows 10 путем отключения ненужных служб что такое служба операционной системы это приложение автоматически запускаемые системы при запуске windows 10 своего рода связь между приложениями и устройствами компьютера с ядром операционной системы службы работают фоновом режиме и незримо для пользователя поэтому пользователю сложно определить что нужно для использования и от чего нужно избавиться так как служба работает в фоновом режиме она потребляет это ресурс компьютера. Поэтому отключение ненужных служб может увеличить производительность слабых компьютеров. К отключению ненужных служб Windows 10 нужно отнести серьезно, так как неправильное отключение службы может привести к неправильной работе Windows. Поэтому перед отключением служб обязательно нужно создать точку восстановления. В меню «Пуск» нажимаем правой кнопкой, выбираем «Система», с правой стороны «Защита системы», Открылось у нас окно «Свойства системы». Вот у меня локальный диск «С», где установлена моя операционная система. У меня защита отключена. Выделяем и нажимаем «Настроить». Нажимаем «Включить защиту системы». «Применить», «Ок». Далее создаем точку восстановления. Нажимаем «Создать». Прописываем точка. Нажимаем «Создать». Создается точка восстановления точку восстановления создано успешно, закрываем. Для того, чтобы добраться до служб операционной системы, нам необходимо выполнить такую комбинацию на клавиатуре. Нажимаем Windows Plus R одновременно, открывается окно «Выполнить». В нем мы прописываем Services.msc и нажимаем ОК. Давайте рассмотрим, как отключить функции сбора информации и слежения за действиями пользователя Windows 10. Это позволит сэкономить вычислительные ресурсы компьютера, а также предотвратит отсылку персональных данных на сервера компании Microsoft. Во вкладке «Имена» ищем служба географического положения. После того, как мы нашли эту службу, нажимаем левой кнопкой, выделяем ее. И, как вы видите, с левой стороны тут идет описание этой службы. Для того, чтобы отключить эту службу, нажимаем правой кнопкой, нажимаем на свойства. Вот здесь вот нажимаем «Отключить». Обязательно не забывайте нажать применить и ОК. Все, как вы видите, эта служба отключена. Далее нам необходимо найти службу функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрии. После того, как мы нашли эту службу, также опять нажимаем выделить. В данный момент эта функция выполняется, поэтому мы нажимаем свойства, нажимаем остановить, служба останавливается и после этого мы нажимаем «Отключить», «Применить», «Окей». Далее нам необходимо найти службу, которая собирает биометрические данные о нас. После того, как мы ее нашли, вот она, биометрическая служба Windows, выделяем ее левой кнопкой. Также вот мы можете прочитать здесь описание этой службы. Нажимаем правой кнопкой, «Свойства», «Тип запуска вручную» мы ее отключаем, «Применить» окей okay. все служба у нас отключена теперь давайте отключим службу hyper v который отвечает за запуск виртуальной машины операционной системы внутри нашего ПК. это проще говоря как компьютер в компьютере если вы не используете запуск виртуальной машины то отключайте эту службу аналогично для всех служб с добавкой hyper v Давайте пробежимся со мной по этим службам и отключим все эти службы. Во вкладке «Имена» ищем интерфейс гостевой службы Hyper-V. С левой стороны вы можете прочитать описание. Нажимаем левой кнопкой, выделяем. Правой кнопкой нажимаем «Свойства». Тип запуска вручную мы его отключаем. Отключить. Опять же не забывайте нажать «Применить» и «Ок». Далее служба виртуализации удаленных рабочих столов Hyper-V. Также выделяем. Нажимаем правой кнопкой свойства, отключаем, применить, ОК. И следуем дальше. Служба завершения работы в качестве гостя Hyper-V. Выделяем правой кнопкой свойства. Отключаем. Применить. ОК. Далее идет служба запросов на теневое копирование томов Hyper-V. Выделяем свойства. Отключаем. Применить. окей. Далее служба. Обмена данными Hyper-V. Выделяем свойства, отключаем, применить, окей. Okay. Служба пульса Hyper-V. Выделяем так же самое. И отключаем. Служба синхронизации времени. И последняя служба Hyper-V. Вот ее описание обеспечивает механизм управления виртуальной машиной через PowerShell с помощью сеанса виртуальной машины без виртуальной сети. Отключаем. Все, с отключением э, службы Hyper-V мы закончили. Если у вас отсутствует игровая приставка, также можно отключить э, службы к сервисам Xbox Live. Их 4 службы. Давайте их отключим. Во вкладке «Имена» ищем. Xbox Accessory Management Service. Выделяем и отключаем эту службу. Далее диспетчер проверки подлинности Xbox Live. Отключили. Сетевая служба Xbox Live. И сохранение игр на Xbox Live. Также отключаем. Теперь давайте отключим службы, те, которыми мы не пользуемся. Служба «Факс» позволяет отправлять и получать факсы, используя ресурсы этого компьютера и сетевые ресурсы. Я этим не пользуюсь, поэтому я это отключаю. Если ваш компьютер у в корпоративной сети, то отключаем рабочие папки. Я отключаю эту службу. Служба шифрования дисков BitLocker. Необходима для шифрования данных на диске. Я этим не пользуюсь, поэтому я это отключаю. Если вы пользуетесь, то не отключайте. Далее служба поддержки Bluetooth. Я этой функции не пользуюсь, поэтому я тоже отключаю. Службу c можно отключить, если у вас есть тормоза, из-за жесткого диска. Если же система установлена на SSD диске, то отключать эту службу нужно обязательно. У меня система на SSD диске, поэтому я ее отключаю. В данный момент она выполняется, поэтому нажимаем «Свойства», «Остановить службу» и «Отключить». И также служба Центра обновления Windows». Если отключить эту функцию, то обновление Windows не будет осуществляться. Но вручную обновить можно будет все равно. Я отключаю. После того, как мы закончили с отключением служб, мы перезагружаем компьютер. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких. Всем пока!